Здравствуйте, дорогие мои. Меня зовут Радагас, и сегодня мы побеседуем о том, как появилась и развивалась игра «Подземелье и дракон». Начнем мы с вот этого вот экспоната, который появился в далеком 1971 году. Это военная игра «Кольчуга». Военные игры были известны еще с 1780 года, когда прусский энтомолог и игродел Иоган Гельвик разработал и публиковал эдакие продвинутые шахматы, в которых была куча новых фигур, а поле было не черно-белое, а ландшафтное. На сегодняшний день таких игр существуют сотни и тысячи. В 20 веке военные игры были камерным развлечением с миниатюрами. На большом столе наваливался песок или что-то там еще для основы, на которой разбивались ставки сторон, расставлялись э, заграждения, фигурки, обозначающие военные подразделения. И дальше эти фигурки двигались потом по каким-то известным правилам. Кольчуга отличилась не столько своими правилами, сколько дополнением к ним. Дополнение было написано под впечатлением от чтения трудов Толкина и подобных ему писателей, и показывало, как можно в военные игры включать не только гусаров, мушкетеров, ланскнехтах или катафрактов, но и эльфов, хоббитов, энтов, тролли и так далее. Эта идея понравилась многим, кому не так вдохновляло моделирование ледового побоища, как возможность немного полиголасить в каком-нибудь Дагур-Аглареп. Кольчуга включала правила и по битвам один на один, но большого влияния они ни на кого не оказали и потихоньку забылись. Лет 5, а то и все 10, Кольчуга была достаточно актуальным и успешным продуктом. Один из ее авторов, Гарри Гайгекс, параллельно занялся отдельной игрой, которую мы уже можем точно считать ролевой. Она вышла в 1974 году и называлась, собственно, Подземелье и Драконы. Давайте поглянем, из чего она состояла. Вот эти буклетики. В основной комплект входили Люди и Магия. Монстры и сокровища. И, наконец, злоключение под землей и на свежем воздухе. Кстати, про свежий воздух. В 1972 году вышла, то есть раньше, вышла настольная неролевая игра «Выживание на свежем воздухе», про микроменеджмент всяких походных ресурсов, вроде спичек, перочинных ножей, использованием по карте из шестиугольников, вот по этой, и чтением следов, вот этим всем. Она была сильно нужна только, честно скажем, фанатам этого всего дела, которым, которых походный антураж увлекал, но то ли сумки тяжелые они носить не хотели, то ли на песни у костра у них аллергия, ну мало ли у кого что. Однако вот эта вот карта из этой игры использовалась в подземельях и драконах для хождения между более значимыми местами, между подземельями. Позже такие карты стали делать игроделы для своих сеттингов отдельно, но э, в таком э, разрезе именно эту карту можно считать самым первым сеттингом. Буклетики эти э, существенно изменили мир, но изданы они были в общем-то из рук вон плохо. В первых тиражах даже текст расплывался, иллюстрации были глазными, э, текст подавался очень сумбурно, но это все было вполне играбельно. И даже сейчас, 45 лет спустя, есть люди, которые играют вот совершенно, точно, почти без изменений по этим самым правилам. Ролевики 70-х годов могли докупить себе еще дополнительно 5 буклетов. Самые важные из них вот эти, это серый сокол и черное болото. Это два игровых мира, сеттин, два сеттинга, дополняющих каркас правил мясом в виде сюжетных зацепок, законов, пантеонов, замков, особых монстров, классов и всем прочим. Вот в этом, например, впервые были паладины, вот в этом были монахи. Авторами сеттингов были два соавтора Подземелья и Драконов, Гарри Гайгекс и Давид Арнисон. Вот это дополнение уже называется «Тайное колдунство», и в нем описаны демоны, артефакты и прочая хитрая магия. Это для тех, кому фэнтезийный элемент хочется углубить еще э, сильнее. Это боги, полубоги и герои, это оцифровка различных пантеонов из прошлого нашего мира. И, наконец, «Мечи и заклинания» – это не очень удачная попытка обновить правила кольчуги для масштабных боев. Настолько неудачная, что когда заново издавались уже в, наше, в нашу эпоху эти буклеты, то этот не заслужил своего места. В 1977 году на замену этим черно-желтым буклетиком выходит вот такая вот книга. Эта книга тоже называется «Подземелья и драконы». Сейчас ее чаще называют базовой версией или версией Холмса, но в честь не Шерлока Холмса, а Джона Холмса. Джон Холмс – это писатель, который пытался из различных буклетов, дополнений и журналов, которых тогда уже было много, сделать единый ролевой продукт. У него получилось, но получилось не очень. Работать ему надо было очень быстро, со всех сторон его мучили советами. Идея была в том, чтобы сузить вилку поддерживаемых уровней до абсолютного минимума. Но правильно ли не включить все, и таким образом завлечь новых игроков, и потом сделать еще одну книжку для других уровней, еще одну, еще одну и так далее. Холмс шел к успеху, но не получилось, не фортанул. Многие проблемы, честно скажем, исправил бы плейтест. Э, То есть здесь, например, были монстры, которых в принципе убить было невозможно. Слишком они были э, сильными для этой книжки. Но э, забавно не это, забавно вот еще что. Иллюстрации в этой книге были получше старых, но э, все равно жуткие. И англичане, когда собрались печатать у себя аналогичную книгу под своей эмблемой, они взяли и наняли настоящего художника, Криса Бейкера, по кличке Фангорн, который им почти все картинки сделал заново. Вот, сравните две книжки. Получилось здорово, честно скажем. Вот. Но на данный момент это весьма дефицитный э, экспонат. Так что если вы не сумасшедший коллекционер, то он вам, наверное, не нужен. Хотя вообще заценить и посравнивать э, очень весело. В 1981 году была совершена новая попытка. На этот раз Том Молдвей, который был уже больше игроделом, чем писателем, он взялся за уровни с 1 по 3, а Давид Кук взял до 14. Подача здесь гораздо мягче, структура гораздо четче, здесь много объяснений элементов ролевого процесса, советов мастерам и всего такого. В журналах той эпохи версия Молдвея Кука иногда называется второй доработанный, то есть тогда это первая, а иногда третий тогда первая была самая, самая первая. В конце 82-го, наконец, заканчивается работа Франка Менцера над вот этими вот двумя книгами. Книгой игрока и книгой персонажа, э, э, мастера. И потом каждый год выходит еще по одной книге. И еще по одной, и еще по одной, иногда по два. И в последнее мы уже видим почти 40 сороковой уровень, бессмертный статус и совсем уже заоблачные способности. Это так называемая «Бекми», по первым э, буквам каждого э, названия из этих книг. Эти книги пытаются обосновать деление по уровням не только издательскими ограничениями, но и концептуально, в одном добавляя про замки, в другом про политику, про деньги и так далее. Наступает 91 год, и Аарон Олстон на базе этих 9 э, книг из пяти э, частей э, вторая часть — она вышла в виде одной книжки, а все остальные были по две, поэтому их 9, а не 10. Он собирает это все и эм, организует их содержимое в такую вот циклопедию правил. И эта циклопедия, она до сих пор считается самым полным руководством по правилам этой классической линейки подземелья и дракона. Особенно если ее использовать вместе с высокоуровневым продолжением «Гнев бессмертных», который я вам не покажу. Где-то в тот же момент Трой Деннинг и Тим Браун, которые, возможно, вам известны по сеттингу Темное Солнце, они выпускают свою версию вводных правил, нацеленных исключительно на завлечение новых игроков и на облегченное для них вхождение в ролевое хобби. Версия 91 -го года называлась «Новые легкоусваиваемые подземелья и драконы». И потом были незначительно измененные выпуски 94 и 96 годов под маркой классические подземелья и драконы». На этом классика у нас заканчивается совсем. И, но кроме нее есть еще целая линейка так называемых продвинутых подземелье и драконов. Началась она еще в далеком 1977 году. Тот же Гайгекс который создал как кольчугу, так и подземелья и драконы. Он выпустил книгу монстров, которых он использовал в своих играх. Эта книга шла супротив всех обещаний основной линейки. Она выглядела не так, она читалась не так, там все было по-другому. Поэтому она попала в отдельную группу под брендом «Продвинутые» дыдыды. -ды -ды. Этот бренд проживет до самого конца века. Именно он задаст многие стандарты, которые по сей день считаются классическими. Хотя бы то же самое деление правил на троекнижие. Правила самых первых подземельй и драконов делились на буклеты довольно условно и, честно скажем, оставляли впечатление не очень продуманной подачи. Правила Бегми включали по одной-две книги на каждом этапе. Одной для игрока, одной для мастера. Э, почти всегда. Продвинутые правила показали совсем иной формат, в котором каждый выпуск... Включал тройку книг. Одну для игрока со всеми возможными опциями, другую для мастера, также с правилами на все случаи жизни, и еще одну с монстрами, которых мастера должны натравливать на персонажа игроков. Сейчас идея о том, что монстры заслуживают своей книжки, кажется совершенно очевидной, но такой она была не всегда. Книги игрока и мастера вышли в 78 и 79 э, годах и выглядели вот приблизительно вот так. Сравните э, размер с буклетиками. Первые тиражи расходятся мгновенно, это очень хорошо сделанные книги, твердая обложка, хорошие иллюстрации, огромный по сравнению с альтернативами размер. Где-то в начале 80-х вторая книжа издают заново, с новыми обложками, совершенно новыми. Вот, сравните этот э, старый монстр, мануал, это новый. Опять-таки, э, книга мастера старая, книга мастера новая. Вот. И э, вот эти вот новые книги, они получают... Вот такие вот желтые корешки, с которыми все книги продвинутых «Подземелье и драконов» будут издаваться еще многие годы. Так как сейчас все эти книги можно найти только в бухинистике, то на полке каждого коллекционера можно увидеть все оттенки этого желтого, от почти розового до выцветшего, практически до белого. Важное изменение произошло в... В 1989 году, когда вышла вторая редакция АДНД, ее допиливал уже не сам Гайгекс, а Давид Кук, тоже довольно известный игродел. Выглядела она как-то вот так. К 1996 году все запасы этих книжек иссякли, и те же самые книги были изданы еще раз с совершенно другим набором иллюстраций, включая обложки, но не только с новыми обложками. Они стали вот такими вот черными с желтыми надписями. И такой же дизайн у некоторых контрафактных э, изданий. Бойтесь подделок. По сути, ADND2 была очень-очень развесистой системой с огромным количеством несовместимых между собой подсистем на все случаи жизни, но с великолепно проработанными легендами. Стиль изложения почти во всех книгах той эпохи смешивает флав с кранчем до ужаса. И мы получаем фразы, в которых страшные проклятия, вечных мучений, неизлечимых страданий на 5 и ниже, на 2D20. Под эти правила выходили в большом количестве э, замечательные сеттинги, которые до сих пор очень трудно обогнать по многим параметрам. Также в 95 и 96 годах вышло несколько книг, известных неофициально как «двухсполовинная» редакция. Там дополня... добавлялось такое количество потенциальных дополнений, хоумрулов, расширений и всего такого, что хватило бы на следующие 20 лет, и в общем-то некоторым до сих пор хватает. В 2000-м появилась так называемая «тройка». Этот номер взят почти с потолка, и игра продолжает фактически вторую продвинутую редакцию со всеми ее традициями, Просто не противопоставляет ее обычной или базовой. Именно тройка заложила основы того, что называется системой D20. Спустя несколько лет получил заслуженную модернизацию с исправлением ошибок. И эта система до сегодняшнего дня, до этого года, была единственной официально изданной на русском языке. К сожалению, свет увидела только книга игрока, а потом проект немножко увял. Кроме того, к этой системе выходило просто невероятное количество дополнений. Одно сильнее другого. Это очень радовало игроков, но не мастеров, потому что почти все бонусы там складывались друг с другом. В 2008 году это попытались исправить. Четвертая редакция. Выглядела она приблизительно так. Это сеттинговая книга Эберон. Четверт... Четверка упростила, если не все, то многое, и вернула подземелья и драконы с... к корням с простой системой, обсчитывающей действия э, двигаемых по расчерченному столу миниатюр и дающей несколько действий на выбор. Многие из ее за это хвалили, многие ругали, потому что после пира духа двойки и тройки очень трудно было свыкнуться с тем, что вот у тебя, э, вот ты, вот у тебя есть выбор из двух кунштюков, каждый из которых бьет на d 6 и еще двух, что бьют на 2 d 6 но раз в день. В 2010 году ее почистили и издали как основные подземелья и драконы с новыми классами, очень хорошо сделанные в игродельческом плане, но внутри, в рамках той же парадигмы. Новых игроков это не сильно завлекло, и в 2014 вышла пятая, на данный момент последняя редакция. Система упростилась еще сильнее, вечно растущие и складывающиеся, с чем попало, бонусы ушли в Прошлое уже окончательно, и авторы усиленно копаются сейчас в прошлых успехах, доставая из забытия удачные сеттинги и издавая их на новый лад. Пожелаем им в этом удачи. На этом все. Э -э спасибо за внимание. Если есть вопросы, пишите. Если понравилось, увидимся еще. С вами был Радагаст. Играйте, да радуйтесь.